Я говорю не шути со мной, просил, что бы ты не лайкнул баб. Все переписки за моей спиной, теперь малыш подростянный факт. И попросил мы получше чем твои бесчисленные друзья ты. Я трогала сквозь таны, покрытые тобой такие мечты. Дымя полночь без пяти, искать меня и не найти. Звони по я все кроме тебя, плечи с моей под всем опять. Я знаю точно и сети. Ты начал обо мне грустить как же красивый папустный петли, Оставшим вдруг всем один уже <со> за. <со> Ну мои не за мной Двои друзья сказали моим, что ты мучился когда за моей спиной Я видела вчера вас двоих за ручку шли, будто было у вас все окей okay, Но это вы твой сводный брат Так значит тебе хрень ты самый крутой Эй, самый покой Когда ты самый крутой. ты самый ты самый крутой